Пушистики, обучающие и разбивающие мультики для детей. Здравствуйте, друзья! Сегодня нас ждет много сюрпризов. И сегодня мы будем изучать букву В. Каких животных вы знаете на букву В? наверное, уже догадались, это верблюд. Вот так выглядит верблюд. А сейчас я познакомлю вас с котом Томом. Том любит рассказывать детские стишки. Кот Том расскажет стихи про велосипед. Велосипед тоже начинается на букву В. Итак, знакомьтесь, кот. ТОМ Здравствуйте, друзья! Меня зовут Кот Том. Я расскажу вам стишки про букву В. Итак, слушаем. Буква В. Верблюд двугорбый. Он большой и очень гордый. У верблюда два горба. И у буквы В их два. Ветерочек, ветерок, Дует с юга на восток. В море волны гонит, В поле травку клонит. Заблудился в мураве. Превратился в букву В. Буква В, буква очень важная, Воображала страшные. Грудь колесом, Живот надут. Как будто нет важнее тут. Воробей, воробей, но чирикой нам вестей. Чик-чирик, весна идет. Вон вокруг вода течет. Верба в поле расцвела. Чик-чирик, весна пришла. Я свой велосипед люблю, на нем по улицам пылю, без устали кручу. Педали, хочу за дали. Мой конь, огонь, от спиц и до руля. Кручу педали, вертится земля. У меня велосипед новенький, блестящий, и звоночек на руле самый настоящий. Я промчусь во весь опор. Эй, дороги, братцы, гонщик. Будущий Егор вышел покататься. Олимпийских чемпионов скоро я смогу затмить. Но пока еще, ребята, я умею лишь звонить. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Монитор, системный блок. Сеть воткнуя в проводок. Windows, небо голубое. Это все мое родное. Без иннета жить нельзя. Это родина моя. Друзья, не забудьте подписаться на канал. До новых встреч!